Всем привет! Я много раз слышала от студентов, что им часто не хватает прилагательных, чтобы описать что-то. Или часто используются довольно банальные варианты, а хочется разбавлять их чем-то более интересным и хорошо звучащим. Поэтому сегодня обсуждаем прилагательные, чтобы ярче комментировать три темы. Фильмы, еду и красивые виды. С вами Вероника и это Puzzle English. Как думаете, с какой темы мы начнем? Как насчет того, чтобы начать с прекрасного, с красивых видов? Какие подписи делать к фоткам, кроме как It's beautiful or it's wonderful? Разбираем. Я очень люблю breathtaking. Это когда дыхание захватывает. То есть вы можете сказать The view is breathtaking. I can't believe my eyes. Вид поразительный, захватывающий дух. Не могу поверить своим глазам. Spectacular. Тоже классное прилагательное. Впечатляющий, захватывающий, невероятный. We saw a spectacular sunset last night. I didn't want it to end. Мы вчера наблюдали невероятный закат. Я не хотела, чтобы он заканчивался. И еще популярное прилагательная: panoramic. Панорамный, дающий хороший обзор. Можно использовать в разговоре о смотровой площадке или иной точке, с которой открывается классный вид. There are panoramic views at that place on clear days. Today's здесь pretty cloudy, so we might not catch them Там открываются панорамные виды в безоблачные дни Сегодня пасмурно, и мы можем их не застать Сценик, живописный, используем как раз, когда говорим о природе, о красивых местах Например Мы поехали по живописному маршруту до отеля, чтобы мы могли как следует насладиться новым городом и его природой И последнее прилагательное в этой теме как раз дает нам обратное значение Мы его используем, когда ну, ничего такого особенного и не увидели Ordinary Обычное, ничем не выдающийся. То есть, когда место нас ничем не зацепило, ничем не впечатлило. Например, Square ordinary place. There is nothing special about it. Это такое обычное место. В нем нет ничего особенного. Какие из вариантов вам понравились? Делись своим впечатлением в комментариях. А мы движемся к следующей теме: food. Еда. Delicious, yummy, tasty. У всех на слуху, наверное, да? А вот что-то более конкретное. Пробежимся по вкусовым качествам: salty (соленый), sweet (сладкий), sour (кислый), bitter, (горький). Please Пожалуйста, добавь больше сахара в этот джем. Слишком кисло для меня, но не слишком много, а то получится слишком сладко. Do you agree that people should consume less salt? I do, but I really like it when the food is salty Ты согласен с тем, что люди должны потреблять меньше соли? Да, но я очень люблю, когда еда соленая Many people find black coffee without sugar quite bitter But for me it's okay Многие люди считают черный кофе горьким без сахара Но мне нравится Теперь острое, не острое, пресная. In English we say spicy, mild blend Давайте сразу с примерами Азиатская кухня довольно острая для меня, но мне нравится Мы заказываем что-то вроде суши или лапши, или что-то такое, как минимум раз в неделю Говорят, что французская кухня совсем не острая, но со своими богатыми вкусами Рис пресный, можешь мне передать соевый соус? А теперь свежее или замороженное Тут все просто Fresh, свежий, frozen, замороженный Например Я очень люблю лето, потому что могу есть любые свежие овощи и фрукты Они такие вкусные, что ничего другого не надо Во время зимы мы в основном покупаем замороженные. А теперь наоборот как мы скажем, когда что-то испортилось? Rotten, когда говорим о мясе, овощах, фруктах и так далее Я не могу поверить, что они мне подали испорченное мясо Мы больше никогда не пойдем в это место Не ешь эти яблоки, они испорчены хотя я купила их пару дней назад Но вот, когда мы говорим, что испортился хлеб или тортики, или печеньки, или что-то подобное то мы уже будем использовать stale Stale – не свежий, черствый, залежалый The we need to get some fresh. Хлеб зачерствел, надо купить свежего И завершаем эту категорию просто комплиментами вкусной еде Или другими словами, синонимами delicious и yummy как по-другому сказать вкусный? Delectable, восхитительный, изысканный, mouth аппетитный, scrumptious, вкуснейший. This is a cake. Это восхитительный торт. Look at mouth cakes. Посмотри на эти аппетитные тортики. Have you tried this cake? Ты пробовала этот вкуснейший торт? Потекли слюнки после этой категории? Уже начали думать, чтобы пойти перекусить? Но не торопитесь, сначала нужно досмотреть видео до конца, потому что... Следующая и последняя категория на сегодня Movies как мы будем давать характеристику фильму хорошо снят, интригующий, сильный или недооцененный разбираем. Начнем с положительных эмоций после просмотра фильмов. Outstanding. Выдающийся. Everyone would agree that Titanic is an outstanding movie. Каждый согласится, что Титаник – выдающийся фильм. Legendary легендарный легкое слово, но замечательно раскроет ваши сильные впечатления. You have to watch this. This scene is legendary. Ты должен это увидеть. Эта сцена легендар захватывающий, увлекательный. So Их история такая захватывающая. Как они это сделали? Intriguing, intriguing. intriguing. intense, напряженный. The movie is so intriguing with so many intense plot Этот фильм такой интригующий со множеством напряженных сюжетных поворотов. Powerful, сильный. Это очень сильный фильм. Он заставил меня задуматься о многом. Трогательный. Я не хочу сегодня смотреть никакого трогательного фильма. Я не хочу плакать. Только комедии И последнее хорошее прилагательное Uplifting Вдохновляющий, поднимающий настроение You need to watch more uplifting movies They make you dream, believe and do something in your life Тебе нужно смотреть больше вдохновляющих фильмов Они заставляют тебя мечтать, верить и делать что-то в твоей жизни Ну а теперь про негативные прилагательные Которые мы будем использовать, чтобы высказать свое недовольство фильмам Second rate Второсортный Don't waste your time. It's not a -rate movie. Не трать свое время, это очередное второсортное кино ordinary. Обычный, банальный, ничего особенного Помните, мы уже его использовали, когда нас какое-то место не очень впечатлило И, кстати, к фильмам это тоже применимо Так много банальных комедий выходит, а я хочу что-то вдохновляющее Дисappointing, Актерский состав потрясающий. Как фильм может быть таким разочарованием? предсказуемый. Этот фильм слишком предсказуемый. Я знал, кто убийца уже с самого начала. Controversial, противоречивый. The on this movie are too controversial. I don't know if we watch it at all. на этот фильм слишком противоречивый. Я не знаю, стоит ли нам вообще его смотреть. Overrated. Переоцененный, имеющий завышенные оценки. What? Nine out of ten? No way! It must be overrated because of the cost or something. Что? 9 из 10? Да не может быть. Наверняка оценку завысили из-за какого-нибудь актерского состава или чего-нибудь еще. Ну что, как вам сегодняшнее видео? Если все понравилось и вы хотите больше прилагательных и для других тем, например, внешний вид или личные качества человека, обязательно пишите плюс нам в комментариях. И спасибо, что сегодня были с нами. See you soon!